Друзья, всем привет! Сегодня у нас новая тема, она называется «Консерватизм и гибкость. И взгляд на мир с точки зрения этих понятий». Ну, давайте разберемся в том, что люди, они по умолчанию делятся с большего на две категории. Первая – это консерваторы, как раз-таки те люди, которые любят что-то устоявшееся, что-то известное. Это, как, знаете, как фундамент, который не просто залили, а он уже и застыл. Они могут совершенствовать до бесконечности уже готовый продукт. Вторая категория ⁇ это любители всего нового. Такие люди, как правило, являются очень гибкими, потому что они легко подстраиваются под новые условия, проверяют на себе, и они с радостью бросаются на то, что консерваторы хотят, в общем-то, от себя отстранить. Здесь сразу стоит сказать, что на самом деле ни консерватизм, ни гибкость не являются ни хорошими, ни плохими. Для разных условий и одно, и второе, скажем так, может быть как положительное с точки зрения проживания тела, так и отрицательное. Например, консерватору очень тяжело быть в условиях быстро меняющихся, да? то есть тогда, когда ему приходится вечно подстраиваться, потому что все его нутро говорит о том, что дайте мне хотя бы вот с этим разобраться, мне нравятся старые вещи, старые подходы, и все то, что я уже знаю, то, что легко я смогу усовершенствовать. Если мы разбираем, что для одних и для вторых является хорошим, что является плохим, то одни и те же условия для одних являются хорошими, а для вторых плохими. И наоборот. Например, консерватору очень легко находиться в том месте, которые долго не изменяются, которые изменяются, но очень-очень медленно. Наоборот, если мы говорим про людей, которые любят новшества, которым необходимы новые изменения, их поставят в эти условия, и они будут чувствовать себя, как будто ничего не происходит в их жизни. Будет скучно. И теперь возьмем на обратную ситуацию. Представим, что консерватора поместив в систему, где все очень быстро меняется, ему необходимо адаптироваться, быстро э, менять то, к чему он привык. Естественно, для него это будет такая больше стрессовая ситуация, в которой он будет больше недоволен. Э, если же мы возьмем в такую же ситуацию, поместим человека очень гибкого, да, то он будет чувствовать себя в этой ситуации как рыба в воде, почему? Потому что он привык идти в ногу со временем, он привык браться за все новое с легкостью, радостью и без сожаления, того, что мир меняется. Если же мы сейчас рассматриваем с точки зрения мироздания, то мир он всегда идет вперед, он никогда не стоит на месте. И в этом случае, конечно же, можно сказать, что можно позавидовать тем людям, которые как раз таки любят новшества и которые являются очень гибкими для нашего мира. Ну и у этих людей тоже есть свои риски, почему, потому что когда они идут в ногу со временем, они естественно больше могут совершать так называемых ошибок, но само совершение ошибок зачастую воспринимается плохо, хотя на самом деле таковым не является. Именно через то, что мы называем ошибки, мы получаем опыт, который нас обогащает, обучает и дает нам возможность повысить свой уровень осознанности. Поэтому здесь, соответственно, можно сказать, что те люди, которые совершают ошибки или даже не совершают ошибки, но пробуют разное, пробуют что-то новое, процесс осознанности у них идет гораздо быстрее. И поэтому гибкие люди зачастую, они являются более осознанными, если мы разбираем, что они начали с одних и тех же стартовых условий. И именно поэтому, если сравнить человека и взять классика, то есть консерватора, и человека, который гибкий, то классик, он зачастую будет бояться совершать какие-то новые действия, чтобы не совершить какие-то ошибки. И наоборот, человек, который совершает ошибки, он очень быстро становится осознанным в тех вещах, где он совершил ошибки. То есть, скажем так, все то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Опять же, с точки зрения человеческого тела, с точки зрения человеческого восприятия, наверное, можно сказать, что более счастливые люди – это те люди, которые находятся в рамках собственных характеристик и собственных условий. То есть, для консерватора, естественно, хорошо находиться, и тогда он будет счастлив в названном месте, где он может медленно и неспешно проживать в одном и том же месте. Для человека, который любит новшество, он будет счастливым в местах, когда все движется динамично. И на самом деле, в зависимости от того, в каком мире мы сейчас проживаем, если мы там берем старый, например, мир наш, да, там 18 век какой-то, где все двигалось совершенно не быстро, то там тогда хорошо было классиком, да, то есть консерватором. Сейчас мир быстро ускоряется, и в этом мире мы видим, как людям очень тяжело, и мы, естественно, говорим про тех людей, которые консерваторы, потому что они не успевают перестраиваться под новые условия. И это доставляет им ну, большие неприятности, большие трудности в адаптации. Если рассматривать консерватизм с точки зрения души и опыта, за которым идет душа, то тогда э, надо сказать, что душа выбирает быть консерватором, ну и те условия, при которых человек свойственно быть консерватором. Тогда, когда он хочет углубиться в определенные знания. Знаете, это все равно, что тебе необходимо изучить, как движется одна деталька. Но для того, чтобы ты эту детальку мог долгое время изучать, надо, чтобы эта деталька она была ну, нужна все это время. Если же такой человек попадет в мир, где он является консерватором, и он только изу начинает изучать эту детальку, и она тут же завтра уже не актуальна, то, соответственно, он не может, и вот, вот душа такая, она не сможет пройти подобный опыт. Но опыты бывают разные, и иногда душа выбирает пройти воплощение в роли консерватора в мире, где все очень быстро меняется. И тогда этот опыт, он дает возможность пополнить, знание, каково быть в таком мире. И я считаю, что те условия, в которых мы сейчас живем, это как раз таки для душ, которые проходят подобный опыт. Она может поменять свой склад ума, склад характера да, в условиях. То есть ты рождаешься и ты склонен к консерватизму, но при этих же характеристиках ты даже можешь стать динамичным человеком, который очень быстро адаптируется под новые вот эти условия и под новые изобретения. И наоборот, может быть, человек, которому надо бежать вперед, быстрее что-то делать, да, он попадает в условия, когда ему надо сесть и остепениться. И консерватизм и гибкость с точки зрения мироздания являются дуальными понятиями. А значит, не могут быть одно без другого. Для того, чтобы знать, что такое черное, должно быть белое. Для того, чтобы был верх, должен быть низ. И все это очень относительно. И опыт, который проходит душа в одной или во второй категории, пополняется со временем, когда она проходит очень много жизней. И получается, за вот эти воплощения она вбирает в себе эти два понятия как единое целое. И это становится ее как раз-таки осознанностью, которая начинает понимать причинно-следственную связь, что если у тебя будут вот такие характеристики, то, соответственно, ты будешь поступать в таких условиях вот так. Если у тебя будут вторые характеристики, то в этих же условиях ты будешь поступать совершенно по-другому. И то, что мы говорили, то, что является хорошим для одного – плохим для второго, вот здесь тогда уже в этом понимании перестает быть хорошим и плохим, потому что ты просто понимаешь, если так, то так, если вот так, то совершенно по-другому. Если мы рассмотрим эти два понятия с точки зрения мироздания, с точки зрения абсолюта, то консерватизм и подход консерватичный, да, он позволяет проявить в абсолюте огромное количество подобных вариантов, но разных чуть-чуть. Как мы и сказали, консерваторы, они могут оттачивать очень долго уже известные вещи. То есть они могут ковыряться в одном и том же очень долго, усовершенствуя, ну, просто до идеала. Знаете, это как усовершенствовать двигатель внутреннего изгорания. Вот за те годы, которые уже действует вот этот двигатель, он претерпел очень много добавлений, да, то есть усовершенствований, но по сути дела чего-то нового не происходит, критично. А если же мы говорим про гибкость, да, то гибкость она позволяет выйти иногда на новый уровень, то есть совершенно проявить новый вариант того, чего раньше вообще не было. Соответственно, это расширяет сам абсолют, но ну, на самом деле абсолют расширяется и в том и в другом, в общем-то, варианте, но только по-разному. Консерватизм и гибкость можно проявлять на разные сферы того, что мы называем жизнь. В том числе и отношения. Вот представьте себе в отношениях консервативных, да? Если что-то, кто-то будет делать что-то по-новому. У всех волосы дыбом встанут и все будут недовольными. Если же мы возьмем людей, которые очень адаптивны, которые стремятся к чему-то новому, они являются гибкими, то для них вносить в отношения что-то новое является совершенно естественным. И если из этого исходить, то можно сказать, что консерваторы стараются гибких людей, ну, удержать немножечко, да, то есть, если в поле влияния является гибкий человек, и он зависит каким-то образом он, от консерватора, то консерватор его где-то будет даже подавлять, потому что он будет не давать ему возможность проявиться так, как надо. А отсюда исходит избыточный потенциал даже в этом действии. С точки зрения консерватизма и гибкости можно также рассматривать и разные системы. Вот, например, я постоянно сейчас говорю про открытые и закрытые системы. Если мы рассматриваем открытую систему, то это больше гибкие системы, которые готовы коллаборироваться, которые готовы впитывать все новое да, и самим изменяться. Если мы говорим про классические системы, про консервативные системы, то, как правило, это закрытые системы. Они, в общем-то, замыкаются сами на себе и стараются все удержать именно в себе. В таких системах, как правило, больше бюрократии, потому что они стараются удержать рамки, которые они имеют. Да? То есть рамки тех знаний или рамки вот этих взаимодействий друг с другом. Открытые системы, они готовы к экспериментам, они готовы к новжествам, к открытиям. И поэтому бюрократии у них, как правило, гораздо меньше, потому что она уходит очень быстро в другое русло. Почему я затронул открытые и закрытые системы? Потому что сейчас сам мир у нас начал меняться. И он начал меняться энергетически. То есть, скажем так, все те долгие годы, когда даже частота нашей Земли не менялась, есть так называемая частота Шумана. Длительный период эта частота была неизменной, составляла 7,8 Гц. Сейчас она повышается, что говорит о том, что сам мир, он способствует тому, чтобы мы начали видоизменяться, чтобы мы становились более гибкими и с этим, чтобы легче принимали эти изменения. Сам процесс изменения частоты Земли, он является дуальным, потому что на Земле есть огромное количество консерваторов, которым тяжело проходить вот эти новшества и сами изменения, которые уже необходимо делать, могут для них являться стрессом. И проявляется на теле через болезни, а соответственно, ну, являться минусом э, с точки зрения восприятия именно телесного. Сегодняшнюю тему я решил поднять для того, чтобы мы смогли посмотреть на себя, кем же мы больше являемся. Если мы являемся консерваторами, то наш сегодняшний мир, он больше способствует тому, чтобы мы становились более гибкими. Если у нас будет сильное сопротивление то это так или иначе будет способствовать тому, что нам тяжелее будет здесь находиться. То есть мировосприятие консерватора в подобных условиях приведет к тому, что у него будет больше стресса и соответственно его жизнь может быть гораздо короче, чем у гибкого человека, потому что гибкий человек опять же он будет с легкостью воспринимать все эти изменения. И все то, что раньше не работало, сегодня начинает работать, он будет применять и видоизменяться под эти условия. Но в любом случае этот опыт, который они пройдут, это самый что ни на есть нужный для этих душ опыт, который повысит их уровень осознанности и даст сделать выбор двигаться в новом направлении или все-таки подобрать место, где им хорошо бы быть консерваторами. То есть они могут перейти на другую планету да, и воплотиться в том месте, которое раньше была Земля. Когда все было неспешно, когда ничего не видоизменялось сильно быстро, да? и там они приобретут спокойствие. Наш мир сейчас видоизменяется для гибких людей, для людей, которые хотят и могут быть открытыми для коллаборации, которые не зажимают в себе, а наоборот, они стараются взаимодействовать с другими людьми стараются дать другим людям. И такой подход это больше про осознанность. Почему? Потому что более осознанные люди, они других людей воспринимают больше как частичка себя, чем людей, которые закрыты от других. Я хочу напомнить, что в одном из прошлых роликов я рассказывал о трех подходах, с помощью которых мы можем взаимодействовать с миром. Первое – это «я отдельно, мир отдельно». Второе – «я являюсь частичкой мира, я это осознаю, но на определенный диапазон». И третье – это «я есть ты, ты есть я». То есть фактически, что я кладу тебе конфеточку в рот и я ее вожу самому себе. Осознанность она ведет именно к третьей позиции и… Для того чтобы это проходило с большей легкостью, люди, которые будут это делать, они уже по умолчанию являются более динамичными, более гибкими и более способными для того, чтобы взаимодействовать именно с другими людьми, которые начинают осознавать, что мы являемся единым целым. На сегодня это все, что я хотел сказать. Хочется посоветовать вам быть гибкими и с радостью принимать все те изменения в вашей жизни, которые вы проживаете.